Желаю участникам Всесоюзного собрания плодотворной работы, направленной на всемирное укрепление общественного хозяйства, дальнейшее развитие колхозной демократии. Михаил Сергеевич Горбачев ⁇ это человек, который оказал огромное влияние на историю нашей страны. Указ об отставке Горбачева подписал. <связывая> Горбачев подписал указ об отставке. <связывая> Однако я решил, что будет лучше рассказать о том, что происходило до перестройки и то, как Горбачев пришел к власти. В 70-е годы была возобновлена внутрипартийная борьба за власть на место преемника Брежнева. Одним из участников этой борьбы был Юрий Андропов. С 1954 года он был послом Венгерской Народной Республики. В 1956 году произошло антикоммунистическое восстание в Венгрии, в подавлении которого Андропов сыграл важную роль. Благодаря этому событию его карьера пошла быстро вверх. С 1957 года он работал заведующим отделом ЦК КПСС по связям с компартиями социалистических стран, а с 1962 года он был избран секретарем ЦК партии. В 1967 году он занял одну из ключевых должностей, а именно пост председателя КГБ СССР. Пока что Андропов не был готов стать преемником Брежнева, однако он уже мог начинать прокладывать дорогу. В конце 1960-х за Кавказские республики поразила страшная коррупция. В рамках борьбы с ней было решено сменить руководство этих трех республик. В 1967 году лидером Советского Азербайджана стал председатель азербайджанского КГБ генерал-майор Гейдар Алиев. В 1972 году главой Советской Грузии стал министр внутренних дел Грузинской ССР генерал-майор Эдуард Шеварднадзе. Некоторые историки считают, что эти изменения были связаны с первыми шагами антропов власти. И, кстати, обе личности еще проявят себя в будущем во время перестройки. Тем временем, в 1973 году Андропов стал полноправным членом Политбюро ЦК, что увеличило его шансы на захват власти. Кстати, Андропов продвигал и других деятелей перестройки. Брежнев их называл «моими социал-демократами». В 1974 и в 1976 у Брежнева был инсульт. На тот момент было два реальных кандидата на власть. Федор Кулаков один из влиятельнейших политиков того времени, он занимал пост секретаря ЦК по сельскому хозяйству и первый секретарь Ленинградского обкома Григорий Романов, который пользовался поддержкой влиятельных членов Политбюро. Тогда прежний выжил и продолжил свое правление, однако произошло кое-какое другое изменение. В 1978 году умер, неожиданно для всех, один из кандидатов Федор Кулаков. Я напоминаю. Он занимал пост секретаря ЦК по сельскому хозяйству. Кто же теперь его займет? Было два кандидата. Первый секретарь Полтавского обкома партии Федор Трофимович Моргун и первый секретарь Ставропольского крайкома партии Михаил Сергеевич Горбачев. Первый был известен как знаток сельского хозяйства страны. В общем, хорошая кандидатура. Второй же был курортным секретарем, которому на минеральные воды приезжали престарелые члены политбюро ЦК. Ну, я надеюсь, что выбрали правильного кандидата, то есть человека, который хорошо разбирается в этой сфере, потому что секретарь по сельскому хозяйству – это достаточно ответственная и высокая должность. Михаил Горбачев пользовался поддержкой второго секретаря партии Михаила Суслова и Юрия Андропова, поэтому его и назначили на эту должность. Ясно. Причем я замечу, что это избрание произошло э, во многом случайно, потому что Горбачева, э, который тогда находился в Москве, сотрудники общего отдела ЦК, которым руководил Константин Устьинович Черненко, долгое время не могли найти и совершенно случайно обнаружили его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 В 1979 году Горбачев стал кандидатом в члены Политбюро, а через год его уже избрали полноправным членом Политбюро. Горбачев Михаил Сергеевич, центрация. Михаил весь поворот. Не кончили мы там дело. Канал, канал. Но мы его кончим отсюда. Обязательно большое радость. Получается, что Михаил Горбачев был всего лишь пешкой Андропова, и чем выше становился Андропов, тем было лучше положение у Михаила Горбачева. В январе 1982 года скончался второй секретарь ЦК партии Михаил Андреевич Суслов. Он был одним из влиятельнейших политиков, поэтому после его смерти активизировалась внутрипартийная борьба за эту должность, ведь тот, кто ее займет, по факту станет следующим лидером советского государства. Главным врагом для председателя КГБ Андропова стал министр внутренних дел СССР Щелоков. Также Андропову мешали и другие члены Днепропетровского клана, который был создан благодаря Брежневу, когда тот продвигал своих сторонников из Днепропетровска. Три месяца велась эта схватка, и в итоге должность второго секретаря все-таки досталась Андропову. Однако позже выяснилось, что этого оказалось недостаточно. Леонид Ильич Брежнев видел своего преемника в лице первого секретаря УСССР, Владимира Щербицкого. Наконец, ноября 1982 года был назначен пленум ЦК, на котором предполагалось узаконить передачу власти. Сделать это хотели следующим образом. На этом пленуме планировалось учредить пост почетного председателя партии, который бы занял Леонид Брежнев, и избрать новым генеральным секретарем Владимира Щербицкого. Однако планы реализовать не удалось, потому что Брежнев умер 10 ноября от сердечного приступа. В итоге... Новым генсеком ЦК партии стал Юрий Андропов. Вот что нужно сегодня для того, чтобы крепче был великий и могучий союз советских социалистических республик. Будучи главным конкурентом Андропова, Константин Черненко никак не сопротивлялся приходу к власти нового генсека. За что новый генсек сделал его вторым человеком в стране. Но важно учитывать один факт, что для укрепления власти Андропова нужно было продвигать своих сторонников, в числе которых был и Михаил Горбачев. Во-первых, были убраны ставленники Брешнева и назначены новые лица. Гидар Алиев стал первым заместителем председателя Совета Министров СССР. Николай Рыжков был избран секретарем ЦК партии по экономике и заведующим экономическим отделом ЦК. Также он отстранил с поста министра внутренних дел СССР ранее упомянутого генерала армии Щелокова. А кстати, по рекомендации Горбачева, Егор Легачев был назначен заведующим отделом пропаганды ЦК. У Андропова были грандиозные планы на Советский Союз. Именно при нем, а не при Горбачеве, страна повернулась в сторону реформ. В декабре 1982 года ряд членов высшего руководства страны, которые курировали экономику, начали совместную работу над новой экономической реформой по указанию Андропова. Ну а пока в январе 1983 года состоялось совещание в ЦК партии, где обсуждались вопросы укрепления трудовой и производственной дисциплины. Курс этот заключался в борьбе с прогулами, с опозданиями на работу, с пьянством на рабочем месте и с выпуском брака. Милиция часто проводила облавы в магазинах, кинотеатрах и других местах. Где бывало много народу. Затем проходила проверка документов, дабы выявить прогульщиков работы. Иногда, кстати, ловили школьников. И когда такое случалось, то директору школы приходило письмо с именем и фамилием ученика. Эта политика проводилась в течение всего правления Антропова и лучше всего запомнилась людям. Следующее изменение заключалось в том, что при Антропии власть стала более открытой. Теперь, например, в партийной печати еженедельно публиковались отчеты о вопросах, обсуждаемых на политбюро ЦК. До этого такая информация относилась к категории высших государственных секретов. Сделано это было не просто так. При Андропиве значительно усилилась борьба с коррупцией. Было открыто хлопковое дело в советском Узбекистане, в результате которого было возбуждено около 800 уголовных дел. Дело Моспроторга, по которому был расстрелян директор Елисеевского гастронома Юрий Юсоколов. Сочинско-Краснодарское дело, за которое расстрелили так называемую «железную Беллу». Кстати, интересный факт. Во времена СССР крайне редко расстреливали женщин. С 1960-х до распада Советского Союза было расстреляно лишь три женщины, две из которых были страшными убийцами. Одна из них была расстреляна за коррупцию. В общем, было много раскрыто антикоррупционных схем в которых были замешаны многие крупные политические деятели. Все эти дела активно публиковались СМИ, дабы показать народу, что советская власть борется с коррупцией. В марте 1983 года в главном теоретическом журнале страны «Коммунист» была опубликована статья Андропова, в которой говорилось «Мы еще не изучили в должной степени то общество, в котором живем и трудимся, поэтому порой вынуждены действовать эмпирически, путем проб и ошибок. Одни историки считают, что в этой статье нет ничего особенного, другие же утверждают, что эта статья обозначала победу реформаторского крыла КПСС. В апреле этого же года на ключевой пост главы организационно-партийного отдела ЦК, занимавшийся подбором и расстановкой всех значимых партийных и государственных кадров, занял первый секретарь Томского обкома Егор Лигачев, про которого я ранее уже говорил. Антропов дал ему конкретное указание провести кадровую революцию. В итоге, к 1983 году партийный аппарат был обновлен на одну треть. В июне был проведен очередной пленум ЦК. Из интересного можно выделить два момента. Во-первых, новым секретарем ЦК по оборонной промышленности стал Григорий Романов, благодаря чему его позиции во власти усилились, и в будущем это сыграет небольшую роль. А во-вторых, Константин Черненко, будучи с одной стороны вторым человеком в стране, а с другой лидером бывших сталинников Брежнева, решил взять реванш и выступил с докладом об актуальных вопросах идеологической и массово-политической работы партии. Этот доклад как бы показывал продолжение курса Брежнева, что, естественно, не понравилось Андропову. Поэтому следующее заседание ЦК КПСС вел уже не Черненко, а Горбачев. И вообще в этот период Горбачев смог максимально приблизиться к Андропову, что привело к следующему эффекту. Произошла существенная ротация кадров. По инициативе Горбачева огромное число бывших ставленников Брежнева было заменено на будущих деятелей перестройки. Самый интересный из них это Яковлев, который до этого работал советским послом в Канаде, а потом резко стал директором Института мировой экономики и международных отношений СССР. Во время и после Вьетнамской войны Соединенные Штаты Америки поразил так называемый Вьетнамский синдром, из-за которого Америка в 70-е годы проводила сдержанную политику в международных отношениях. Потому американцы соглашались идти на разрядку с советами. Однако к 80-му году в США Вьетнамский синдром значительно ослаб. В 1981 году прошли выборы, по результатам которых новым президентом стал Рональд Рейган который критиковал своих оппонентов за чересчур доброе отношение к Советскому Союзу. После этого Америка вновь продолжила активную борьбу за мировое господство. Штаты сделали ставку на истощение СССР. В этом же году в Польской Народной Республике, которая была союзником СССР, было введено военное положение, дабы подавить массовые протесты. Естественно, США тут же осудило это и... При этом вело санкции против Советского Союза, потому что он поддерживал репрессивную политику руководства Польши. Однако Америка не могла столь открыто вести агрессивную политику, поэтому чисто для вида между СССР и США проводились очередные переговоры. Проходили они с 1981 до 1983 года и в итоге две державы ни к чему не смогли прийти. Но Америке это не нужно было. Ее главная задача была спровоцировать СССР на новую гонку вооружения. В марте 1983 года Рональд Рейган заявил о программе стратегической обороны инициативы. Ее суть заключалась в том, что в космосе должны были быть размещены сверхмощные лазерные установки, способные поражать ракеты противника на подлете к территории Америки. Но на самом же деле американское правительство не собиралось реализовывать на полном серьезе эту программу. Главное, чтобы Советский Союз как можно больше тратил ресурсов на создание ответных мер. Отношения еще обострились из-за ситуации, связанной с южнокорейским самолетом. 1 сентября 1983 года пассажирский южнокорейский Боинг 747 вылетел из США в Японию. Однако после взлета он тут же отклонился от нужного курса и вскоре попал на территорию СССР. Так как Боинг пролетал над военными объектами, Советы приняли его за американский самолет-разведчик и сбили. В общем, мировая обстановка была близка к Карибскому кризису. Что же можно сказать в итоге о внешней политике времен Юрия Андропова? Отношения с Соединенными Штатами Америки напряженные. Советский Союз повелся на американскую провокацию и потратил огромные ресурсы на новую гонку вооружения. В афганской войне советская страна так и не смогла стабилизировать ситуацию. Чувством глубокой скорби советский народ проводил в последний путь Юрия Владимировича Андропова. В сентябре 1983 года Андропов, находясь в Крыму, простудился и заработал флегмону. И хотя срочная операция была проведена, тем не менее болезнь не удалось остановить. Из-за этого перенесли очередной пленум ЦК, который прошел в декабре 1983 года. Из-за здоровья Андропов не мог там быть. Его доклад зачитал Михаил Горбачев, в котором было заявлено о необходимости модернизировать прежний хозяйственный механизм, повысить действенность экономических рычагов и сделать особый упор на интенсивных методах развития советской экономики. Проще говоря, был призыв к некоторым экономическим реформам. Из-за плохого здоровья генсек перестал активно заниматься политикой. 9 февраля 1984 года Юрий Андропов умер. О том, кем стал следующий лидер СССР, я расскажу в следующей части. Пора подвести итог. Юрий Андропов стал важной фигурой для создания условий проведения будущей перестройки. Он сделал многое для усиления реформаторского крыла партии. Михаил Горбачев был по сути правой рукой Андропова. В экономической сфере было принято много законов, связанных с децентрализацией. Хотя народу больше всего Андропов запомнился дешевой водкой, борьбой с коррупцией и усилением дисциплины. Во внешней политике генеральный секретарь пытался наладить партнерство с Западом. Однако все произошло наоборот. Из плюсов можно выделить то, что советское правительство смогло существенно улучшить отношения с Китаем. Всем спасибо за просмотр, всем пока!